Вторая карта начинается, и команда РВ а, напоминает рэп войска. Они выиграли карту The Dust, The Dust 2 со счетом 16-10. Новые патриоты. А, если выиграют Тускан, то мы еще и Инферно с вами посмотрим. Но если РВ а, заберут карту Тускан себе, на этом трансляция а, на сегодня закончится. Так, ну, пока по поножовщине. Кстати! Кстати! Вы смотрите, дорогие друзья, 2 в 4, находясь, новые патриоты выиграли ножи. Ну, выбор страны за ними. Я, наверное, все-таки видел бы стей. Но ребята видят себе эту ситуацию немножко иначе и сильную сторону отдают своим оппонентам. Составы, наверное, давайте я вам оглашу их по новой, потому что есть небольшие изменения. Space for Филимонов. Astartes. горит. Аки. Но ну, это игроки, которые играли уже в первой карте. И далее замена оскол пришел вместо Сергея Дестра, который присутствовал на первой карте. Так что у нас готовят РВшники в атаке. Пока они готовят гибель, к сожалению. К сожалению, пока что это гибель. Ужасная, ужасная гибель. Но начинается открывашка с котов. И тут прилетели хаешки. И хедшоты от товарища Сомчика. Развал, в общем, не иначе. Уже в спину забегает дикпиковый валет. Ну. Вот это забежал дикпиковый валет. Короче, молоточек. Вообще бесподобная аркада в спину. Бамбам-бигелоу забирает спейса, а следом еще и хедшот по стартсу дорогие друзья. Пистолетный раунд за коллективом Новые Патриоты. И вот вам, кстати говоря, их состав. Это Бам-Бам, Бегелоу, -бам, Сомчик, Жопастый, Профетик, Дикпиковый, Валет. И а, заменили а, заменили товарища Артема Факера на Тьюзды, насколько я понимаю. Да хотя, ведь как-то, по-моему, Тьюзды и по-другому пишется, разве нет? Вот просто вот вопросится же, ведь, по-моему, пишется по-другому. Конечно, да, пишется по-другому Нет а, а тогда мне очень любопытно, простите Я ушел гуглить этот вопрос Потому что мои знания английского не Всегда сверхкрутые А, господи, это Это четверг, все Вот это я уехал Твердый, все, твердый Тормоз. Тормос Александр Валерьевич. Такое бывает. Не обращайте внимания. <как> Итак, пистолеты против девайсов, а предыдущий раунд, кстати, также забрали себе новый патриот, между прочим, потому что у них девайсы есть, и у команды РВ-18 их, к слову сказать, нету и быть, в принципе, не могло, но ну, могло быть, конечно, да, но ранний бой я в этой ситуации особо -то не поддерживаю, поэтому получилось 3-0, вполне себе закономерно, как и должно быть. Так, ребятки, вижу фразу Не агрессируйте, люди, будьте проще Ребята, действительно, не агрессируйте Давайте там без э, Ругани Ну-ка, ну-ка, ну-ка, никто никого там Давайте не ругайте Не допущу даже Вероятности Того, что кто-то кого-то э, Будет ругать у меня в чате По перебаню всех даже не думаю, ребят Разговор с агрессорами э, Короткий Ну что, выход на мидл, подгорающий, разваливает своих соперников, которые находились на различных ящиках и у различных ящиков. Сомчик пока пытается остановить выход от соперников. Увы, получается так себе. Бам-бам, бигелоу -бам, с разменом тоже погибает. И моментально с появлением девайсов у команды РВ-А18 появляются шансы. Появляются шансы на реализацию атакующей страны, ну как минимум счет 3-1, это уже для них, разумеется, хорошо. Теска, приветствую, давайте жить дружно, а то будем банить за оскорбления, да, прошу не забывать, что у нас здесь а, на сервере, на сервере, конечно, да, в чате, в чате у нас находится а, достопочтенный а, Володя Козырев, он же Дуримар и он же модератор который имеет свойство иногда выдавать э, баны за оскорбления, за ругань и так далее. Может замутить вас на 5 минут, а может забанить. А я ему доверяю. Так что... Так что все. Давайте, чтобы комментатор не отвлекался на чат, а комментировал. Вы будете вести себя хорошо и разговаривать исключительно уважительно друг к другу. Сомчик. 100 хп. Один против двоих забрал спейса и остался против Астарта Саяхи. И, конечно, у игроков атаки здесь огромная доминация. Как минимум по позиционному признаку. Вот как вы видите, Сомчик. Нужно было выходить и чекать либо лево, либо право. Чекнул право, а соперник оказался слева. Ну, классическая история для Counter-Strike. Лично я, ну, постоянно вот так вот играл э, в Counter-Strike. Я вечно чекаю не ту сторону, которую надо. И когда я что-нибудь не чекну, там обязательно кто-нибудь сидит. Поэтому я вообще абсолютно легко понимаю людей, которые так себя... <смех> так себя вот демонстрируют. Ты смотри, экономический раш От коллектива новой патриоты в малый квадрат Space трипл килл Минус от четверга, дорогие друзья Горит, горит и подгорает У нас все, что только может быть Пять трупов В малом квадрате И временный ничейный результат на табло 3-3, коллектив Рэп войска Сократил разрыв Разрыв до нуля а теперь между командами... Полное равенство по взятым раундам. Но тут, конечно, очень интересно, опять же, что новые Патриоты во второй половине покажут. Потому что их атака, в принципе, на карте Dust 2 была куда более интересной, нежели оборона. И, может быть, здесь будет вот приблизительно то же самое. Опять же, на Миду. На Миду все сложно, собственно, у коллектива. Новые Патриоты у них на длине, кстати, было тоже так себе на карте Dust 2 Ну и, наверное, поэтому какие-то тенденции с той карты перекочевали на эту. Команда Революк. Рэп-войска вырываются вперед. Счет становится 4-3. Очень здорово. Очень здорово, дамы и господа. И это борьба. Вот что здорово в этом матче. Потому что даже невзирая на все то, что сейчас происходит в целом, команд... Ну, то есть я имею в виду на счет 1-0, да, что рэп-войска уже что-то выиграли, а их соперники еще пока нет... Однозначно, точно можно сказать, что ребята играют. Ну, что с одной стороны, что с другой. Очень круто. Осколы Аки врываются на мидл сразу с тремя минусами. А Сартус и Спейс еще по одному. Сомчик. Сомчик! Забирает, успевает забрать Оскола. Но тут, как тут, оказывается, рядом Астартус. И дает разменный минус. Счет 5-3. Коллектив РВ прям. Ну, быстренько. Быстренько разогнались вперед, серьезно. Восемь раундов позади, начинается девятый. Команда «Новые патриоты», как взяли первые три раунда, к сожалению, пока что проснуться не удается. Есть э, моменты, о которых можно было бы, в принципе, уже даже на данном этапе поговорить. И стало бы понятно, где э, основные ошибки происходят. Но все-таки наше дело э, смотреть, а не анализировать. Мы не студия аналитики. Хотя поанализировать, конечно, можно, ну, вот, например, с форсбайм я, конечно, понимаю, что сидеть особо на какой-то позиции не так уж и интересно, но не идти же пушить в самое адское пекло, да, потому что все-таки и так с экономикой сложности и к каждому выпущенному патрону, как говорится, надо быть максимально э, серьезным, в общем, да. В общем, 6-3. <смех> В общем, пока мы здесь с вами немножечко а, философствуем на темы кто прав, кто не прав, кто где как ошибается. А, РВ тихо, мирно, спокойненько, потихонечку забирают себе раунды. Да и все, и особо не парится на самом деле, по поводу того, как, где, куда надо выходить. Перестрелки выигрываются, гранаты раскидываются, и все у них замечательно. Если бы, конечно, не дикпиковый валет. Показал он сейчас... Своим соперникам кое-что вы сами можете догадаться из никнейма. Что? Но, правда, без килла. Ой, Спейс. Вот знал бы, Спейс, что под этим дымом сидит соперник. И пули летят прям почти над головой. аки отличный спрейдаун. Два килла. Еще и третьему даже залепил. Это Сомчик. Сомчика тут со всех сторон просто расстреляли. Выжить было, ну, на мой взгляд, наверное, даже невозможно. Я уж молчу про победу. Побеждать тут точно никак только надеяться на... На хотя бы какой-то ответный минус, может быть. Но у Сомчика, как вы могли заметить, патроны закончились. Во всем, чем только можно было. Поэтому, естественно, ножом не зарежешь. Итак, снова, вот вам, пожалуйста, аркада. Да, аркада на Force Buy. Ну вот, имеет ли она место быть? Ну определенно мы ее с вами видим, значит она есть. А ну ждали она. Вот это уже вопрос другой. Четверг в упор не сумел перестрелять соперника, если бы не бам-бам то вообще погиб бы. И вот теперь, когда бам-бау, бам, биг, бам, -бам рядом уже не было, да на перезарядке его снимают. Собственно, как и все прикрытие на меду, которое было на точке А. Хочется заметить, что точку Б РВ как-то практически игнорируют и это, наверное, ты смотри еще один. Еще один сир... сеньор-дробовик. Ха-ха, <свист> <свист> четверг. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну, предыдущая карта, по-моему, очень наглядно продемонстрировала, что дробовики не работают. И... Ну, вот вам, пожалуйста, выстрелы. Шо? А где демейдж-дилинг-то хоть какой-то? Хоть какой-то? Ну, хоть сколько-то сними с него хп, боже мой. Демейдж-дилинг в 20 хп. Вообще, зачем тогда покупать было дробовик? Мог бы килл в консоли прописать на респе, это было бы то же самое. 9-3, дорогие друзья. Ну, да, я, кстати, согласен с Алексеем. Может быть, действительно просто поменял никнейм наш товарищ Артем. Ну, скаут теперь, скаут. Короче, мне кажется, что новые патриоты малость разуверились в том, что они могут выиграть. И это, я считаю, абсолютно неправильно, потому что впереди их ждет атакующая сторона, которая, де-факто, здесь является сильной. И, ну, грех не воспользоваться ей и не выиграть какие-то раунды и не понадеяться на камбэк. Поэтому рановато, рановато, рановато, склеивать ласты. А, вот видите, жопастый профетик сделал минус. Тот же самый четверг на скауте тоже уже успел отстрелить од... одного из оппонентов. Хаешка какая, кстати, хорошая сейчас прилетела. А, сомчик с жопастым остались вдвоем. но по жопастому косвенная информация есть, по сомчику информации нет вообще никакой. Ну, сейчас найдут, всех найдут. И вот главное жопастому не с ножом открываться а -тя, тя минус жопастый профетик Сомчик остается в соло. Ну и уже, конечно, очевидно и ясно, как божий день. Вот это да, вот это хохму, ребята, отлупились. Сначала Сомчик не понял, откуда в него стреляют. Соперник постоянно был в недосягаемости для глаз Сомчика, но при этом еще и не сумел в результате расстрелять его и еще и сам отъехал. Призабавнейший момент, но 10-3 10-3, лагает чё-то Так, ребятки, сразу говорю Потеря кадров 0 У меня не лагает Все вопросы, если вдруг какие-то лаги Есть к ютубу У меня сейчас лагов никаких нет Не пугайте меня так больше Дик пиковый валет с сомчиком Повоевали, Сомчика отправили в отставку Бам-бам, Бигиллоу подменил его Так сказать, ротация произошла У игроков коллектива Новые Патриоты Ну и при равной, по сути, ситуации 2 в 2 будет ретейк Который, конечно, немножко чашу весов Склоняет в сторону коллектива РВ, потому что им будет попроще Но Аки Подставляет Астарос, А господи, Астартас Простите меня, но Астарсу Все фиолетово Бесподобный расстрел двух оппонентов и одиннадцатый, который, наверное, вот сейчас, раунд, мне кажется, точно. Ой, пулемет. Пулемет. Два. Три. Три. Три пулемета, дорогие друзья. Начинается хохма уже от коллектива РВ. Ой, четыре пулемета. Четыре пулемета и внезапно АВП. подгорающий, что-то немножко... Я валяюсь, я валяюсь. Че, пацаны делают-то? Че вообще творят? Четверг и бам-бам Кстати, смотри, здесь АВП было сейчас отжато. И, возможно, сейчас еще будет отжато что-нибудь типа пулемета. Бам-бам разменялся на котах. Четверг со снайперской винтовкой, к сожалению, попасть так и не сообразил по сопернику. Ну. Ой-ой-ой, ой, дорогие друзья, мисклик произошел. счет какой получился? 12-3 же ведь, да, по-моему? Ай, какой неудачный мисклик произошел. Просто кнопка смены сторон и кнопка обнуления счета рядом находится. Я что-то, туда тапнул. Так, ну вроде бы чатик меня не поправляет, это значит, что уже, в принципе, счетом я не ошибся, все замечательно, 12-3, итоговый счет первой половины, конечно, сокрушителен для команды «Новые патриоты», но не безнадежен, и вот это очень важно понимать. Да, не каждая команда может реализовать атакующую сторону, но это бывает. Это можно. Почему нет? Собственно, да? главное только лишь попытаться. Даблкил атаки минус от подгорающего. Бам-бам, Бигиллоу -бам, забрал Аки. Сомчик уже установил бомбу, кстати, и теперь придется ретейкать точку Б. Но тут проблема. Проблема в том, что мы с вами видели уже не один ретейк от команды РВ-18. Ребята умеют ретейкать. И именно это рэп-войска нам сейчас и продемонстрировали. То, что действительно они спокойненько ретейкнут то, что будет сейчас происходить на точке Б. К сожалению, Сомчик оказался один в поле. Не воин. И с этим действительно очень тяжело спорить, тем более в пистолетном раунде. Ну, я хорошо еще предполагаю, ладно, были бы там, условно говоря, какие-то хотя бы девайсы, хотя бы даже МПшка какая-нибудь захудалая, как говорится, и с ней можно было бы уже побороться. Но с Глоком против трех ЮСПов такое себе разорвут. Разорвут, расстреляют. Да еще если, например, нет армора, то там вообще говорить не о чем. А Астартес даблкил на врыве в малый квадрат. Третий минус от все того же самого Астартеса. И Спейс показывает, как на самом деле надо играть на дробовике. Четверг учись. 14-3. Ну, собственно, до камбэка, как говорится, <laughs> рукой подать. Уже почти откамбэчили. Ну, на самом деле, конечно, нет. Здесь э, предстоит приложить титанические усилия. Желательно для команды «Новые патриоты» не отдавать э, ни одного раунда в принципе. Потому что отдача любого раунда, ну, может спровоцировать поражение во встрече. Жопастый Профетик в наглую забрал подгорающего. К сожалению, не выжил. Дик Пик забрал Астартеса. Бам-бам, бегелоу где-то там вот у нас еще остался под котами. Ну, теперь уже Аки. Демонстрирует, как надо играть на XM И это 15-3 И последний шанс Последний шанс Дорогие друзья Для того, чтобы а, Откамбэкать И хоть на что-то вообще здесь Как бы понадеяться да? Надеяться здесь, в общем-то, предстоит На овертаймы И только овертаймы Могут как-то, хоть как-то а, Разнообразить И дать вообще возможность Побороться хотя бы на победу. Но Аки, врываясь дробовиком, трипл килл минус от Профетика минус Тоскола. похороны, дорогие друзья. 16-3, итоговый счет происходящего здесь на экранах, дорогие друзья. Счет по картам 2-0, команда РВ-18 становится победителями. А в этом шоу-матче это очень и очень крутой шоу-матч. Поистине, ребята, действительно показали нам, как надо играть в Counter-Strike. Вот я знаю многих людей, которые говорят, что э, какой, типа, камон, ребятушки, э, этот называется, как он, э, так. Так, один, один момент, дорогие друзья.